Место у собаки. А Я вы так кто? Без маски вас не Представьтесь, пожалуйста. Съемку прекратите. Вы что имущество-то сейчас... Вы представляться будете, нет? У меня все написано, кто А это? вы должны это? словами представиться. Я представить. вам ничего Я должна. читать не умею. Конечно. А закон-то почитайте об охранной деятельности. Кто? А ты кто такая тогда? А вы просто также снимите маску и просто отстаньте от меня, да и все. Без маски у нас не допускается. Представьтесь. Пожалуйста. Съемку прекратите. Вы что, имущество то я И мы сейчас полицию вы вызовем. Имущество. Вас по-человечески Ребенка тоже заберут. А при чем ребенка. Вы я оставляю и будете оказывать ему медицинскую да? помощь. А выходите, вы записались. Вы ну да ко мне надо оплатить. Вы когда вызываете. Он не умеет вы, например, оплачивать. Он оплачивать не умеет ребенок. Я за него вы оплачу и маску. выйду. А вы просто также снимите маску и просто отстаньте от меня, да и все. А вы понимаете, что масочный режим не снят? Снят уже давно. Прочитайте Я в интернете, все снято. Масочный давно. Я лично с ним общался сегодня, он отменил для меня лично. Да. Маску наденьте, либо мы вызываем группу. Так группы. вызывайте что угодно. Дайте ребенку. Отказывайтесь. Медицинскую помощь. Мы не отказываем. Все, медицинскую оказывайте. помощь надеть маску. маску ребенку. Укажите медицинскую помощь. Я вам маску говорю, наденьте, Ребенку вы отказываетесь Вы отказываете ребенку. Не отказываетесь. Мы не отказываем. Не мы не да. отказываем. Ну, давайте оказывайте медицинскую маску помощь. Маску наденьте. Медицинскую помощь оказываете. Ребенка, выходите, Давайте вы, вы за ребенка ответственный сейчас. Да. Нет, спасибо, я не ношу маску. Так и вы выйдете тогда. Вы сейчас там Я не ругаюсь, вы начинаете. Ваши не готовы. Противозаконные ваши не готов требования выполнять. Это ваши вы сюда со свои выполнять. Ваши правила противоречат всему, всему человеческому. Мужчина, выйдите там А вы тогда представьтесь, чтобы я знал, с кем я имею дело карточку охранника. Сказал, а я что каждого первого встречного должен слушать, или как? Карты, Конечно. А закон-то почитать об охранной Вы деятельности? Кто? А ты кто такая тогда? -то я разговор с вами не начинал. Сядьте за свое рабочее место и сидите там. Я да посидите все Скандалите. Закон не надо нарушать и права человека. Скандалите. обращение в прокуратуру представьтесь пожалуйста я не буду представляться у нас не будете представляться о том, еще одна ответственность что вы должностное лицо, лицо Нет, представляете масочку наденьте отказываете ребенку медицинской помощи. я вам еще раз говорю что мы не отказываем медицинской представляйтесь помощи представляйтесь тогда ложцое лицо нет. нет у нас есть объявление ну, значит будем устанавливать по фейсу давайте снимайте масочку вы слышите меня нет? Ну, а вы меня слышите что ребенку нужна медицинская помощь Кнопка у вас еще здесь есть. Может, он все-таки расстановится и не будет этого. я уже вышел давно, вы а остановитесь. Обязан, а закон почитайте, не обязан. Я не обязан. Вы не мой начальник. Я вам так ничего предоставлять не обязан. любому потребованию обязаны. Не вот тоже буду. будете отвечать. Понятно? За что я буду отвечать? За непредоставление карточки охранника. Мужчина. Так вы вызываете вызывайте ребенка, ребенок сиди! Каждый у вас, чер... у вас через один, вон с открытыми носами. Вы что, докопались до меня? Вон только что закрыли. Вон стоит. Че? Вы что докопались-то? Вы ребенку укажите помощь. Вы нарушаете вы закон, уголовное ответственность за наказание медицинской помощи. Понятно? Мы в медицинской ну, помощи. Вот там и разберемся, не оказывается. Но... Давайте, давайте, давайте быстрее. Заемка запрещена. За кем запрещена? Законом. А мне недавно Путин Привеса разрешил. Если кто-то из этих людей попадет на ваше видео, они вкладывают на вас написать заявление. Вправе. А что вы за них отвечаете? Вы напишите. Я просто вас предупреждаю. А вы что? Я заведующая регистратурой. Ну, Меня зовут Елена Алексеевна Гальцева. Вот на вас уже напишем туда. Оказывать будете помощь ребенку? Или мы уезжаем, оказывать будете? Вы куда записываете? Смотрите направление, откуда разбирается в ваших каракулях, что ли. отказаться можно, да? Конечно. А в данные что помилили? Они уже не мы можем припроводить вашего ребенка на лечение, но вы вынуждены будете ждать на улице. Тут я уже согласился на это. Препровождайте, давайте. Это можно было спокойно решить без всяких вот этих вопросов? Можно было? Сядьте, занимайтесь своим делом. Меня не надо а вы зачем ко мне подошли? Зачем вы ко мне вы подошли? Вот ваше место. Место вот. у собаки. Вот именно в намордник одели. Я тоже меня не собака. собака. Я намордник не одевал. Не надо ругаться. Каждая организация свои правила. Вот и соблюдайте свои правила. Ко мне не лезьте. Ваши правила меня не касаются. Вы правильно. Правильно. Вы я, я пришел и вышел. Я не по своей воле пришел. А то, что ребенку нужна помощь. Понимаю, ну вот и все. Нужно маску, волос, Вам нужно, вы одели, правильно? Выйдете, запрещу, Я и выхожу. Да, Я давно уже выходил. Вы устроили тут какую-то бучу. Чем? Мне Путин сегодня разрешил снимать. Он по телевизору сказал, Собир... собирайте информацию. А вы-то кто? Вы представляться будете, нет? У меня все написано, кто это, А вы должны словами представиться. Я вам ничего не я должна. Я читать не умею. И, значит, надо учиться в Так и я вам не должен, понимаете? Почему-то вы мне не должны, а я вам должен надеть что-то. который вы обязаны соблюдать гражданин Российской Федерации. Я не гражданин Российской Федерации, и ваши законы меня не касаются. Понятно?